Меня зовут Дмитрий Чернушенко, я психолог. Я провожу индивидуальные консультации, групповые тренинги. Но как способствует моя практика для того, чтобы люди становились счастливее? Ну, в первую очередь я считаю, что консультирование психологическое помогает избавиться от психологического дискомфорта, что, собственно, и повышает уровень счастья. Счастье в первую очередь это понятие, которое включает в себя наверняка разные стороны жизни. Поэтому быть абсолютным в этом высказывании очень сложно. Счастье для каждого будет своим. Но в то же время нужно отличать от этого понятия иллюзию и реальность. Поскольку в самом счастье может находиться целый перечень каких-то потребности человека поэтому нужно учитывать то что необходимо здесь и сейчас в данный момент человеку. Так, на мой взгляд состояние счастья это навык то измерить его можно состоянием удовлетворенности от того что ты имеешь на мой взгляд, счастье — э, это состояние, которое изнутри э, дает возможность получать удовольствие от э, ряда жизненных э, ситуаций, обстоятельств. Оно, э, не, ну, скажем так, оно не, не есть обязательным при каких-то условиях. Счастливым человек может себя чувствовать, э, имея как минимальное количество каких-то... Э, Условий в жизни, так и очень многое. И мы знаем э, много примеров, когда люди имеют очень много всяких достояний, благ и при этом они чувствуют себя счастливыми. Э, навык это та же привычка, только та привычка, которая нам э, полезна и для нас экологична. Э, что касается того, как ее выработать, э, ну, один из самых простых способов э, это. Про повторение. Повторять те или иные действия до тех пор, пока они не закрепляются. <связывается> ну, если рассматривать счастье с точки зрения того, что это здоровье, да, то, конечно, это про придерживание здорового питания, ведение здорового образа жизни. Если речь идет о том, что счастье — это был бы милый рядом, то тут совершенно другая история. Все необходимое для того, чтобы быть счастливым. И если есть какая-то потребность в ком-то или в отношениях, или в любой другой сфере жизни, mm -hmm. то, безусловно, эта сфера должна как-то удовлетвориться для того, чтобы человек ощущал комфорт. Mm -hmm. Но здесь больше про нехватку чего-то. Это вызывает какие-то острые потребности. Счастье мне приносит и деятельность, и личная жизнь, и мои хобби. Но так было, можно сказать, не всегда. В разные периоды жизни мои потребности, они менялись, трансформировались. И я, собственно говоря, шел за этими потребностями и пытался их максимально удовлетворить. Понятие счастья оно очень часто используется абстрактно. Можно сказать, это привело к тому, что люди перестали задумываться, что такое счастье для них, и принимают это за то, что они уже знают, что это такое. Но когда уточняешь, что для них счастье, то тут уже начинается небольшая заминка, и не всегда эти варианты ответов вообще сходятся между людьми. Хотя оно и обусловлено какими-то штамбовыми наборами фраз Вот ответ на то, что... Что касается социальной приемлемости, что такое счастье, да, безусловно, оно существует, поскольку применяется это понятие практически везде. Все друг другу желают счастья с поводами, без повода. И тем самым оно вошло как в культуру общения уже с людьми. Поэтому нельзя говорить о том, что это является какой-то какой прямо одной сферой. Счастье — это всего лишь понятие, и в некоторых случаях оно даже путает людей, поскольку там нету никакой конкретики, чего им нужно на самом деле. И, на мой взгляд, лучше для себя прояснять, чего вы на самом деле хотите, или чего мы хотим на самом деле для того, чтобы не вести себя в заблуждение, желая себе счастья. А что такое счастье? Это и то, и то, и то. А толком непонятно, нужно разделять мужчину от женщины. Это разные физиологические существа, но отделять от мужчины и женщины личность нельзя, поскольку личность — это то свойство, которое характерно как мужчине, так и женщине. А вот что касается уже мужского и женского счастья, то тут опять же таки, скорее всего, мы вернемся к потребностям. И у женщины эти потребности одни, у мужчины они… Я бы не брался отвечать за всех, что мужчинам может приносить счастье, но есть, скажем так, общие такие вот вектора, которые говорят о том, что мужчины стремятся к самостоятельности, к самореализованности, к на каком-то этапе к созданию семьи и так далее и тому подобное. И это действительно так, поэтому считаю, что выбрать как-то отдельно с, с понятия счастья мужского, что только тема женское счастье, я бы сделал такие бы, к примеру, свои выводы, что эм, тут, на мой взгляд, речь идет про самодостаточность. Если женщина что-то делает с удовольствием и в удовольствие, то... Это и есть, наверное, про то хоть и мнимое, но счастье, поскольку если все с чем-то будет повязано, то это уже будет про вынужденность. Ведь может женщина себе приобрести и белье для того, чтобы чувствовать себя прекрасно, делать это в удовольствие, а может делать это вынужденно в связи с тем, что у нее должны быть какие-то отношения в скором времени. Поэтому желаю быть самодостаточным, реализованным, успешным и чувствовать себя так, как этого хочется.